Если Джефф Безос станет настоящим суперзлодеем, то будет супергероем, чтобы остановить его. Знакомьтесь, Джефф Безос, 57 лет, американский бизнесмен, основатель интернет-компании Amazon, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, астронавт и владелец издательского дома The Washington Post, самый богатый человек в мире. Том из MySpace вот почему вы больше не слышите о нем. Он где-то в пещере разрабатывает самый крутой монстр-трак, который может летать и ждет дня, чтобы выйти из высокой травы и пролить адский дождь на этого сына дезертира из Каю. его бывшая жена. Определенно. Маккензи Скотт. Налоговый инспектор. Человек из профсоюза. Кто-то с полной головой невероятных волос. Не знаю, может быть, Элвис воскресший из мертвых. Фабио! Библиотекарь. Но какой? Тот, который управляет библиотекой? Или тот, который женат на психопатке, желающий уничтожить человечество и одновременно пытающийся уничтожить паразитическую чуму, говорящую на шекспировском языке? Он был крут, пока чума его не замучила. Тот, который также им является, Амазон. Его оптимистичный кузен, мистер Пропер. а а, -а Джонни Синс. Ленин возвращается к жизни, как в том эпизоде Симпсонов. Должен сокрушить. Капитализм. Конечно же, скала. Теперь мы знаем, почему он снял столько фильмов в джунглях. Как тренировка для финальной схватки с Безосом его секретном убежище в тропических лесах Амазонки. Бетти Уайт. Я бы сказал Илон Маск, но два суперзлодея обычно не дерутся друг с другом. Так что... Чужой против Хищника. Фредди против Джейсона. Большинство президентских выборов в США. Не знаю почему, но я выбираю Ники Минаж. Грета Тунберг. Она просто скажет «Как ты смеешь?» И Джефф в вернется в свой дом. Королева Елизавета слишком бессмертная, чтобы проиграть такому ничтожному врагу. Пришлите садовника Вилли и Симпсону. Паровозик Томас. Ансамбль стиле Мстителей, состоящий из громких имен на хороших людей, таких как Киану Ривз и Долли Партон. О, мне это нравится. Может добавим Бинди Ирвин, Ника Оффермана и Уилла Смита? Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, подпишитесь, поставьте колокольчик. И также напишите свой комментарий, кто бы был достойным соперником для Джеффа Безоса.